Вот так. Вышла снова погулять. Нахожусь я сейчас у Лепойского университета. Медленно так к нему приближаюсь. козончики, цветочки весенние. Все прекрасно, все красиво. Проходят все ребята, школьники, Латвийский университет. Украшен он флагами. Наш латвийский, лепайский и флаги Украины. Такие да. дела. так давно здесь не ходил. И так давно я тут ничего не видела. Тут стоит себе беленький, выкрашенный. Ну, в общем, нарядный. Ой, сколько много молодежи. Все выходят с лекций. И бегут, бегут вот там ребята из жаркой Африки. Да. И все. Всем привет. Добрые пожелания. Весна в нашем городе. Весна. Гребные. Весточки уже кругом. Теплоты особенной нет. Ну так. Градусов 14, возможно. С натяжкой. Но уже ветер не такой холодный, и это хорошо. Все, ребята, друзья, мои редкие читатели, всем от меня самые лучшие пожелания. Пока!